Да, так он это ведочный точно гляну Смотрите, что у тебя там было, это интересно. Доброе утро, агент. Отличная работа. Вы раскрыли имя убийцы Сайфер Блять, Валорант. Я нашел его в Даркнете, и выяснил, что нечистый на промышленный деятель Джон Бэренни занимает Сайфера для цифровой расправы над некоторыми конкурентами. Список жертв должен быть передан Сайферу во время поездки брендинга. Ваша миссия сегодня сесть на этот поезд, идентифицировать среди пассажиров и перехватить передачу списка. А вот он ты сидишь такой. У, удачи. Так, хорошо. Надо попить. А то пересыхать горло. Согласен. О, люди все-таки в очках, в этих своих. Итак, высели на поезд, для начала определите, кто из пассажиров и кто такой Дже Брендинг, и взломайте его профиль. А я тебя увижу в поезде, интересно? Вряд ли, да? Нет, не увидишь, я по камерам опять. Да. Такс... Так. Ты можешь прогуляться еще, я могу дверь открыть, закрыть. Окей. Можешь пройти. Вагон номер два. Так, нас точно интересует парень, Да. Uh -huh. О, так давайте, допустим, взломать профиль. А, взломщик пароль. запуск, ну-ка. Ошибка. А, мне код нужен. Ёп, мать Получите ключ шифровки вместе с вашим напарником. Ну, помоги мне, блядь. Сейчас секунду. А, три правильные цифры, да, неправильная цифра. Три правильные, блять. одна неправильная. Да. Я ничего не вижу, я ничего не знаю. Я а, просто так. у меня типа, написано так. Три правильные цифры, а одна неправильная. Ладно, допустим, давай вот так. Тоже ошибка. Две правильные, две неправильные. Две правильные. А, смотри, смотри, смотри. Две правильные и в нужной позиции стоят, и там, где нужно. И две правильные, но в неверной позиции стоят. То же самое, только местами, где цифры поменяй какие-то. Блять, как это сложно так. <свист> Подожди, ладно, давай вот так. Ладно, хуй с ним. Сейчас. Что у тебя теперь говорит это? Три правильные, одна неправильная. Три правильная, одна, да, одна неправильная. неправильная. Давай, ладно, я понял. Тут, короче, методом подбора сейчас все сделаю. Две правильные, две неправильные, невер... да, да, неверная позиция. О, все, 4 а, правильные. Так, неверная цель. А как неправильно? А что-то делать мне интересно. Взламывал профиль. Подожди, подожди, не взламывай всех и вся. Подожди, давай, подожди меня хотя бы. Так, я может еще что-нибудь пойму, типа кто он, что он, когда вообще. Так, вагон. блядь, мне нужно самому понять, типа надеть, нужен А, так что бенедикта что Бен... бреннинга, блядь, ёб твою мать сколько тут пассажиров, бля? Ахуе, да так джи mm -hmm. джи джи джи -дж -дж. где наш Дж -дж -дж -дж -дж -дж. так, не торопись, покажется пиздетос <соспитут> ну давай, ладно, попробуем его кого? Так. сколько? три на один правильных, одна неправильная, да? Да. Я просто из любопытства. Ладно, такого не могло, не могло произойти. Два на два. Три на один. Три на один. 3 на 1. Просто если ты говоришь, что 3 правильных, 1 неправильно, это ты, чтобы ты понимал, у меня 1, 2, 3 нуля и 1 единица. И когда я ставлю 4 нуля, типа, ты мне говоришь, что там 2 на 2, да? А сейчас что? 2 на 2. 2 неправильные позиции. О. Это не тот Джеккобс. Передайте профиль вашего лапарня. это он? Это он. Давай. А Теперь, когда вы можете шпионить за перебиской найдите посредника, которому мы передали список. Привет, Привет Сайфер, Сайфер, я, я в поезде, да, все готово. Настроил толкателя для нашего операции? Да, я взломал случайного пассажира пригородного поезда. Список жертв теперь хранится в системе этого человека. Скачай его, если ты готов. Пока нет, жду более безопасной зоны сети. Какой IP у толкателя? IP толкателя в этом вагоне Это человек в вагоне 4. Шифрованный файл. Открыть не можем. Моя, Моя работа сделана. сделана. Выхожу на следующей станции Договорились. Так, вагон номер 4 Открывай мне следующий вагон. Это я в первый возвращаюсь. Да, это первый. Назад один. Да, назад один. А как закрыть перед сообщением, блять, нахуй? Не Что знаю. Мне мешает. Открывай. W хм. Есть, у меня это получилось. Да, я так и понял, открывай. <смех> <смех> я застрял, стоило. блядь. <смех> да ладно, ладно я что? Ага, как мне, блядь, теперь это сообщение закрыть? Нахуй, оно мне мешает. Не так, и что что нибудь там есть про этого человека? Блядь, нет, у меня ничего нет, ничего нет толкатель да взял на случайно пассажира а -а -а. Я О, я сейчас подожди подожди я ступил немножко я понял нужна помощь принять да давай. А, а я, я влево-вправо, ты вверх-вниз, вверх. вниз вверх да да да да да да да да понял. да я слишком сильно тапану. Вниз. А, блять. Да у меня курсор тут. не надо курсором еще управлять, понимаешь? Курсором? Зачем? Да, курсором, потому что я меняю, типа, направление, куда он типа скачет или что-то того. Епт, Тихо, тихо, тихо. Давай. Подъезжай. я путаюсь. Нормально. Нормально. Нормально. А, <сứ> <с -ж��> еще два уровня. А? Э -э -э. э -э -э. Так. Эл... Да нет, куда ты вниз? Она была просто вправо. Я испугался. Вот вниз, потом влево, потом вниз. Хватит на меня кричать. Я не кричу. Зачем? Мне я я боюсь, я боюсь. Вниз, влево. Сейчас она будет вправо, жди влево и сюда и сюда отлично. отлично так файл успешно расшифрован так 100 140 181 174 я нигде и пишников людей не вижу за 50 а так, ты сейчас скажу подожди Блядь. так 4 вагон значит Сейчас я найду кого-нибудь, подожди. Все, нашел. Это, смотри, это женщина. у Подожди, я знаю, где играю. Че ты? Играю. Во что? Блять, б, давай, проходи. Подожди, у меня 6-7 700 8000 770, 80, 850. Все, я наигрался. Так, ч там? Да нет, а. там реально прикольно, такой садишься, у тебя открывается игра, ты начинаешь пиздить монстров, короче. А, Мышка, и, и копишь а. очки. Сейчас, ладно, до 10 тысяч долларов. Ладно, ладно, я шучу, я шучу. Это женщина. Женщина, ага. Привели... Привели... Привели... Привели... Привели... Я понял, членство. Привели... Гир... Да. Меломан, любовь сегодня. Подожди. Криптовалютчик. Я нашел парня только, мужчину. Только я женщины, исключительно. А любовь сегодня была? Да. Ага, ну-ка пробуем. Так. 2 на 2. 2 на 2. Че еще было? В вашей системе обнаружен вирус. Охуенная реклама. Я закрываю рекламу. Их нельзя закрыть. А, а можно. Закрываю. Блять, я не успеваю, надо быстрее делать это. А, это закрывать надо все, реально? Да! Блядь, я не успеваю просто. Да это тоже, блядь, не очень успеваю. Так, ладно, а как закрыть все? Что-то здесь не так, она вся не закроется. Тоже так думаю. Не, закроется. У нас есть э, счетчик. Давай, закрывай. Сейчас у меня все появится снова, блять. Надо понять правильное действие их закрывание, просто. И поехали. Блять, блять я подожди. мышкой так хорошо не обладаю, как они хотят, блять! Блять, я не успеваю! Насколько надо хорошо мышкой совладать, чтобы это все сделать? Да, блять, еще и наведись, нахуй. Да, в пиз... А, подожди. Что? Я, кажется, понял. Что? Или нет? Ну, я что, понял, говори? самое время. А одинаковые картинки можешь закрывать? Я пробовал, у меня не получилось. Да, у меня, в принципе, тоже не очень выходит, если честно. А у тебя что-нибудь закрывается, нормально? А, надо, да, смотри, одинаковые картинки за определенное время закрыть. Понял. Их по пять штук. Да, по пять штук. Мы одну раз закрыли с тобой. Я все, все. закрыли. Да, знаю. Я все закрыл. А причем надо было в одинаковом порядке делать. Блять, теперь ты не закрыл, понял? Быстрее. Они появляются сами. Стой, подожди. Не закрывай ничего, не закрывай. Оставь. Так. Закрывай, начинай. А, И все. Ч... И, стоп, И стоп, ее так каждый раз взламывать? <свят> Они предусмотрели <свят> все, чтобы никогда не допускать последних. Попробуйте снова, только будьте <свят> осторожны. Блять, это каждый раз, то есть если я сейчас не угадаю пароль там с парой раз, то мне пизда, да? Блядь, видимо, да. Но мы теперь поняли, как это так, что нормально. Как это? Ну, блять. Не знаю, давай вот так. Так, к тебе кто-то идет. Епта. Что-то не так. Блять, у меня все зависло. День что-то не хорошо так, а до только сейчас, сейчас точится за присяду, да, присяду. Типа я играю да. Он зашел? Это а я не вижу. О, хорошо, иду. Тоси что? Нет, жди. Он дверь взломывает, да, он тебе его Да, вижу, зашел. Я его не вижу самого, но я знаю, что он зашел. Мне тут чувак мешает просто. Все, да, он да. что-то к этой телке подошел зачем-то. Ну да, впечатление. Так, вот что он вот тяже. сойдет с пользы. Это ваш последний шанс получить от последнего список, прежде чем сапфер его загрузит. Стой, сука! Что ты делаешь? Да, к нему подошел. Да не надо тебе к нему подходить. Нет, блин, никого случае, нет. Это моя остановка, я выхожу. Надеюсь, да. ты подошла. Заламывайся, запламывай, взламывай, взламываю. А, давай ладно, окей. Ошибка. 3 на 1. 3 на 1. Да блять, ладно, полку. Тоже. 3 на 1. Он уже готов скачивать. Быстрее. А, до минута. 3 на 1. Да я понимаю. 3 на 1. Полку. Быстрее. Да как тут это? 4. 4 неправильно в неверной позиции. Правильно или не позиция? Правильных, но в неверной позиции... Блядь. 2 на 2 теперь. Как 2 на 2. Было Ладно. Давай так. Похуй. 2, 2 и 2 в неправильной позиции. Быстрее. 2 и 2 опять так же... В неправильной позиции 2. 4 неправильные в неправильной позиции. 4 правильных в неправильной позиции. Так, это что какая была секунд. подсказка что ли, или что? Нет. 4, Нет, у меня что-то сильно неправильной... загорелось. Я не знаю, быстрее. 2 правильных и 2 неправильных позиции давай вот так. Давай, тебя тут 40. О! Передать. Отлично, все, молодец. Ожидаешь передачи списка жертв. Я в комприсяду поиграю, а у меня такой стресс был, блять, я хуе. 10 секунд осталось. Мы успеем, успеем, успеем. Да я пока монстров бью. Я такой все пизду да? Зачем заморачиваться? Отличная работа. Я только что получил пренаправленный вам список. Пора отправляться домой. Файл пропал. Что? Кто-то был в поезде, у тебя на хвосте, ты не справишься своей работы? Я, ты эксперт под безопасность, так что вини себя, иди к черту, Бреннинг. Нахуй, если я не смог получить этот файл, то никто не сможет. <с open up> что ты имеешь в виду? Эй! Hey. Так вот почему этот чат всегда был oh, no. открыт. О, oh, нет, Сайфер разломался с тем поезда, который теперь направляем. Мы должны остановить его. Я думаю, что это в первом поезде, да, в первом вагоне. Блядь. Я не знаю, беги да, в первый вагон, короче, просто. Дверь а открыт. кто то играл в ту игру, в которую я хотел тоже бы поиграть? Беги быстрей. Я да я бегу. <связь> доступ к двигателю запишет для паза. Так, дай мне что-нибудь, выдай мне что-нибудь. А, подожди, давай. Бля, 291 километр в час, Прикрись. Так, что мне надо-то? А, автоматически есть. Вот эту хуйню, ВПО 0, выключи вот эту. Чего? я Блин, не понимаю. Я Смотри, не понимаю, у, меня, у меня много цифр, КТС 1. Да. выключить включить. Стой, я смотрю, куда ведет этот проуд от двери. У тебя нужно найти LGR. LGR нашел, да. выключить включи. Да, выключай. Выключен. Выключен. Включил. Yeah. А, подожди. Подожди. Ну да, все О, открылось. Все, Видите? отлично. Ебучий случай. Так, инструкцию. Так, экстренный тормоз. Активировать тормоз. Используйте 6 модулей охлаждения. Так. Разблокировать. Ага. Ёпта. Так. Вас... Блокировка безопасности. Модули охлаждения заблокированы. Че мне как не крутить? Блять, я не знаю, пока что его компенсатор у есть. Так это он, наверное, и есть один-единственный. Да, наверное. количество разъемов чего нет это не то Блин. резервная батарея я же тебе говорю наш как это называется блокировка безопасности мне ее сначала нужно разблокировать у меня такого нету а ладно здесь меня А, смотри смотри там у тебя должно быть кружочек типа и стрелочки правильно да да да да с двух сторон ты слева он тебе идет и по одной стрелочке, если что, ориентируй. А, 9. 9 4 10, на 6. 4 на 6. 4. 12. 13. Так. 12, 13. 15, 16. А второй на 6, да? Дожди, подожди. 10. Все, все, все, разблокировано. А, так, теперь смотри. Резервная батарея. Поехали. Что надо да. делать? У меня есть красный, зеленый, синий. Эээ. А... Я не знаю. ладно, я нажал на красный. Теперь на синий. Подожди, подожди блядь, что это? Ладно. А вот это. это три цвета: красный, зеленый, синий. Мне а нужно не смешать же... в каком-то я... порядке. Красный, зеленый, синий. Красный. Попробуй зеленый, синий, красный. Зеленый. Синий. Синий. Красный. Красный. Синий. Синий. Синий. Еще раз синий. Физикарный. Э -э нет, некорректная формула реагента. Ошибка Это перезагрузка моду. Идем в следующий модуль другому, да. Боковой компенсатор. Угу. Э -э что там, активируйте подходящий разъем. Установите значение ползунка в зависимости ответа от цвета от разъема. 3-4, 5-6. Чего? К разъему. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 разъемов. Угу. Синий. Установите ползунок на половину Подожди, я не понимаю. Только одно утверждение верно. Белый. Если разъем зеленого цвета нет, активируйте третий разъем. Подожди. Если имеется как минимум два разъема белого цвета, активируйте четвертый раз... разъем. У Если меня... размеров красного цвета нет, активируйте первый синий разъем. Красный есть, у меня два черных. Если нет, активируйте шестой разъем. Если нет, не указывается чего. Заново прочитать? Давай заново еще раз. Если разъемов зеленого цвета нет, Đальше, активируйте... следующий цветы. сразу же дальше. Если имеется как минимум два разъема белого цвета, дальше. активируйте черт. Если разъемов красного цвета нет, активируйте первый синий разъем. Дальше. Разъем. Но. Ага, 90 если, если нет, активируйте шестой разъем. Так, все, одно есть. А угу. О, охлаждение двигателя, нам время прибавилось. Отлично. Быстрее. Так, а дальше опять резервная батарея. Больше ничего нет пока что. Давай, цвета. Ouais, да -да -да. Зеленый. Зеленый. Красный. А, сейчас, секунду. Красный. Зеленый. Ага. Красный. Ага. Синий. Синий. Красный. Нестабильная. Открыть. Сейчас подожди. Добавить каплю. А, красный, да? Да, красный. И зеленый. И зеленый. Всё, применить отлично там просто надо было капельки добавить чтобы она немножко это самое нормально так дальше идет регулятор заряда световой ага. индикатор iD-станции 9801 9801 ага О, нам нужно получить 1 ампер в час заебись только одно утверждение верно опять же выиграет ни Давай. один индикатор не горит дальше один индикатор горит дальше Горят два индикатора, да. расположенные слева Справа должны быть Примените общий дальше, заряд дальше. дальше. Горят два индикатора, расположенных вот. справа Что надо? А, минус два Минус два надо? Да Так, чтобы получить минус два, надо 2 и 3 применить Все, отлично, есть а -а -а. Неисправность дополнительной информация в консоли У тебя там что-то должно быть Да, есть код ошибки Сейчас, 96, 71 96, 71 Ага. Так, нужен LRR ключ. Да. Что у тебя? Что у тебя? Что у тебя? Так, у меня ключи раз, два, три. А. Тебе нужен ключ, выглядит как девятка, но он без ножки нижней, понял? И у него хвостик есть, как у семерки, типа с когда пишешь, типа. Ну, допустим, давай попробуем этот. Понял? Понял? Сейчас узнаю. Девятка, нет, это не тот ключ. Девятка, девятка без, но нож... нижнего без нижнего Без Ножки нету, да. Без нижнего, не ножки, да? Она типа такая, знаешь, угловатая, маленькая и угловатая идет. И в серединке, ну там где кружочек и перед ножкой, ну там квадрат, а не кружочек, а в серединке, такая палочка есть. Угу. Тоже не тот ключ. Да, блядь, как так да их только просто тут их три, поэтому. Проще так. Три одинаковых использовать. Но я думаю, что теперь точно должен подойти, потому что без вариантов. Да. Так, едем дальше. Что у нас есть? Регулятор заряда опять. Давай просветовые индикаторы. Вот, ID. 4061. 461 Ага. А, ни один индикатор не горит. Дальше. Один индикатор горит. Так, что надо? Три. Просто три. Плюс три, да. Готово. Еще угу. время. Так, что мы еще имеем? А, резервная батарея опять. Соединители... Соединение соединением вэш пинель Пока. Ага. Зеленый, зеленый. Так, зеленый раз. Зеленый два. Зеленый два наливается. Дальше. Красный. Угу. Синий. Так, открыть. А, добавить каплю, добавить каплю. Каплю чего? Да у меня тут это непонятно, типа, да, блядь. каплю чего как раз. Так ладно, давай, боковой компенсатор, активируйте подходящий размер. Диктую про эти циферки, зеленый, красный там. Давай, сколько размеров, разъемов? 3, 4, 5, 6. Угу. Если четвертый разъем черного цвета, активируйте синий Дальше. разъем. Если имеется более одного разъема зеленого цвета и один разъем красного цвета, активируйте первый зеленый разъем. Так, хорошо. Зеленый. Установите пузынок на 3 четверти. Блять, 3 четверти это сколько из 100? 3 четверти. Нет. Это 30, блять. Похуй, это 30. Нет, пузынок... неправильно. Так, погнали обратно к резервной этой. Мар... Марганцевая шпинель. Это батарея или заряд? Резервная, Резервная батарея. батарея, да. Да. Какое соединение вам нужно зарядить? Марганцевая собрать? шпинель. Понял? Да. Зеленый-зеленый. Зеленый. Зеленый. Зеленый. Зеленый. Красный. Красный. Синий. Смотри, у меня просит набор стабилизации. Нестабильно. Я жму слово открыть. И он мне предла... uh -huh. предлагать набор для стабилизации. Добавить каплю. Точно следуйте инструкции. Сколько мне капель надо добавить? Я не знаю, у меня тут статус соединения, и надо выбрать что-то. Щелочный, чистый, вязко, Дальше, такое. дальше, после последнего цвета, дальше. Какой последний цвет был? Блять, ты думаешь, я помню? Красный, наверное. Потом синий, синий должен быть. А, значит, значит, зеленый. зеленый. Дальше, дальше что? После синего. Синий, красный. Подожди, после синего что было? Синий и зеленый. Зеленый. Синий. Синий. Красный. Красный. Блядь, полминуты у нас. А, давай, давай, давай, применить, применить, применить, блядь. Фух, полминутки оставалось. Так, теперь опять боковой компенсатор. Если. Это 5 штук, которые. Если две зеленые, и... если больше одной зеленой и одна зеленый. красная. Количество разъемов 5. Угу. Если четвертый разъем черного цвета, да, активируйте дальше. синий разъем. Если имеется более одного разъема зеленого цвета и один разъем красного цвета, активируйте первый зеленый цвет. Вот, мне нужно, мне нужно установить позвонок на три четверти, блять. Это сколько Ой, нахуй, понимаешь? Давай, давай следующий посмотрим. Да Если больше разъем... нету ничего. А, ну давай. Если разъемов черного цвета нет, активируйте дальше. второй разъем. Если нет, активируйте пятый. Если ничего нету. Если нет, просто ничего нету, активируйте пятый разъем. Не, все есть. Блять, три четверти из ста, это сколько, блядь? Я не знаю. Это 75, наверное. Наверно. Да, ебучий случай. Хоть. Так, что у нас Хоть. еще? А все! Все, да. Экстрейн тормоз. Активировать тормоз. Торм. О, интрушка пошла. Охуенно. Да, блядь. Мы так долго ехали, пиздец. У меня нет интра Прямо Ну, ладно. which...